Майнкрафт Всем привет, это обзор сказал, конечно, извини, паш Привет, ребята, я давно меня. Нет. Да. Неважно, да. Мы сегодня проверим силу пашного мозга, насколько он решится. Ты зараза молчи, ты зараза молчи. А ты знаешь, что здесь криперы не открывают? Нет, типа, пико, я сейчас буду едить буа. Пум-па-буам-буа. Ты ч, упуринный? И как ты так говоришь? пум па пум У меня? Да. Ты ты ты, бро, мне-не-не-не-не-не. Не-не-не, я не тебе. Ну тогда что-то говоришь, что то говоришь. и ишь. Опа, ты черняк. Тут тут тут. Ты что поцелуй вот? Черняк. Опа. Опа, секандарь. Сразу скажи, что ты у тебя. Это ученица, короче, сразу говорю, это ученица нашего класса, поэтому она, она просто ее зовут Ять, а фамилия у нее Кандари, и по ее фамилии можно сразу сказать то, что она очень умная. Вы, конечно, поняли, что в смысле. Что... Вы ребят логики, вот вы.